И всем привет, с вами Местик и Лагер Я-я, одного Ты снова и... опять, Глаза... господи, немец Мистикон... Чувак, Я -я. если продолжишь Я -я. так говорить, нам нельзя будет это показывать детям О -о -о. Так что давай О -о, лучше почитаем просто να... <way> Давай снимем немецкое видео так, нет, не по... нет лагер, стоп, стоп, стоп, стоп, все, все не по плану пошло, подожди, я читать должен, я должен читать А что, а ты не видишь, что это красная штука? Смотри, сейчас я приручу белую, смотри От голоса к немецкому видео, да? Ф -ф фокусник, фокусник, оп Ты что натворил? Белый, Ой, Белый. Ладно, сначала, стоп, знаешь, читаем. Знаешь, Не с... пытайтесь с... искать с... баги ст... и ее ст... затих ст... Ст... Ст... Ст... Ст... Ст... Знаешь, в немецких фильмах сначала красная идет, а потом белая идет Отнись, отойди. <свят> Не пытайтесь искать баги и юзать их. Запрещено. Играть на мирном, пвп включить, драться, мешать друг другу. Э! Драться, Давай мирно включим, подожди. Э, Difficult... стой, драться! Там же драться написано. Difficult. Правильно? Нет. Или неправильно? Стоп. Неправильно. Играть на мирном. Все правильно. <свят> Карта Битва друзей. Специально для мистика <свят> и лагеря. А ТП, конечно же, можно, но только там, где. Общий путь. Включите сохранение вещей. Эм, эм, насколько я помню, это не дифигул. Это... Я включил. Ты включил? Я включил. Ты не то включил? Я включил. И понял. Ладно. Это, по-моему, как там гейм rules. гейм Типа, уровень рулит. Так. Типа инвентария. Добро пожаловать на мою первую карту. Главное веселитесь. Правило: первое не юзать Эй. команды, второе не ломать. Третье не строить. Четвертое кое-что где. Че кое-где исключение. Запомните этот код он вам понадобится до 846. Взрывайте только после прохождения. И не говорите с табличками они не живые. Слышишь, табличка какая-то слишком наглая. А вот с буквами можно и кстати. Не спускайтесь с них глаз. Они чет эта карта скорость звезды очки, что? Это карта на скорость звезды очки. Создатель понял что-то там. Спавен-поинт. чего нажмакали? Уровень один, награда одна, звезда. А что тут? Кушать? Давай что? перестрелку к клепочку Я тебя понял, лагерь. Пошли на первый уровень. Часть три, что? А, я... тя, э, часть часть, часть один. Окей. Okay. А. Привет, лагерь! Какой прекрасный день? А! Какой а! прекрасный я. <смех> горю. Как старая семья что со мной? Что я горю? лагерь, Ты что натворил? Что я? <смех> Ты шо? Ты шогей, что шо ли? <смех> Шел вон отсюда! Не подходи! шагей Не подходи к моим испытаниям! О, я перестал гореть! Опять горю! за херня происходит так лагерь тихо я конечно понимаю там я на окей я из тебя на самое начало т.п. тут по моему даже нету спавна серьезно так понял будешь знать как меня убивать эй Ну я сильно горю лагерь интересно я если не буду докасаться до него я сгорю ну в смысле я буду как бы гореть но как бы лагерь да лагерь да. я прошел. О, о, о, о. Эй, эй. Серьезно? Че, теперь на вторую часть, как я понял, нужно идти, раз я ее прошел уже первую. На вторую часть. Пинаться, можно что? Ой, ой ой ой. Твою же. Серьезно? Что там происходит? Ну, я уже на втором испытании. Как я понял, тут на скорость, так что то, что ты не успел, это ничего не означает награда, одна звездочка. я понял. Ага, вторая часть. Побежали. Какого? Что? Я не успеваю! Что ты не успеваешь? Все не успеваю. Где вообще? Смотри, нажимаем награда. Потом вторая часть. Где она? Вот она. Вторая часть. А что? тут уже бежать, но я не понял. Какого хрена? Федурак. Что, что не так? Что я делаю не так? Ясненько. Что? Ну, просто там бежать надо. Да? Серьезно? Да. Бежать? По-моему, ты же. Запор... я как-то не пробовал. По-моему, ты запорол-то все попытки. Я, конечно, не утверждаю, но ты запровал все попытки. С кем не бывает. С кем Я каким-то образом нажал на паузу, лагерь. Зачем Не знаю. Но у меня пауза все это время стояла. Я не знаю, какое все время. Ну, в общем, не знаю, сколько у меня тут про занулась но, в общем, мы на втором испытании. Я немножко накосячил. С кем не бывает? С кем не бывает? Отойди! ядреный коллайзер. ну шел нах. Ой. она Оно не работает. Лагерь. Сломалась. Что делать? Сломалась. сюда. Оп. Здесь сейчас переносится сломать. Играть будешь. Шел нах отсюда, шел ты понял и чё типа сумму или что какого хрена что это было нахрена ты его разломал над собой я не над собой ты над собой идиот я к тебе тп что он идиот ты что она сама А конечно, знаю таких самовольничеств. Так, ты главное, смотри. А еще я туплю. Можешь просто плитки А еще толк. лагерь Лагерь! Лагер! Ты тоже упал, да? Да! Могли телепортироваться вечно, чтобы продлить нашу жизни Чуть-чуть упало, в принципе. Че ни с кем не бывает. Побежали? Слушай, У -у -у -у. Да И там куда? гениальная идея, господи. Какая? Я Надо упал. Аккуратненько. Я шупал. Лагер. Лагер. Тихо. Ага. Дальше. Зна? Ты все испуганил Подожди, Ирод. Ирод. Ирод. Ирот! Что ты? Тише тихо, тихо, не шевелиться. <клев> <клев> Пока логер. Я не в ту сторону пошел. <клев> Ой, -ой, -ой. <клев> Падаю. <клев> падают, падают, падают, падают листья. Скажи 300 Их сегодня точно здесь а нет. А у нас падают. вот the hell is going on? Пошел нах. Звезда моя. Ой, как так? Лагер, что такое? Что случилось? Кто Черт. тебя обидел? Кто тебя обидел? Ну ладно, пойдем к тысячу поставить. где? Где третье Вот третья. Да-да-да, Пвп можно. Опс, косяк вышел. Короче, я. Оставь другу, не жадничать. Эй, животное. Что оставить? Ты кто упал? Там было одно яблоко лагер. Там не было одного, там сказали, не жадничать. В смысле? Жмот, ты загребущий. А у нас походу с по собой слышь разные эти. Опа, я прошел. В смысле рад? Там одно яблоко было. Врешь. Серьезно? Врешь. Посмотришь, у меня на видео потом. Че ты? Вреб... Я... Спасибо. <с>... Помог. Стоп, а где эта кнопочка-то? Куда нам жмакать? Мы погибнем. Лагер. В смысле а, наверное, мы? Нет, я свет выключил. Включил. Опс. Упс, Упс. без попутал. Проиграл вверх-вниз, без батута. Да? А, спасибо, я как раз на четвертую часть пойду. А, бегите и чуу! И тыкайтесь, лагерь. Кстати, Мы должны бежать и тыкаться. Кстати, кнопочка возле этого, да. Где? Эй, нам Ху. тыкаться нужно, лагерь. Привет. Тихо. Тихо. Тихо. Ты положи. Тих тишь тишь тишь типа тишка или тимошка или я не знаю ну, давай я тебе дам шанс пройти я немножко горю гори ножка давай <свяк> да беги первый почему а -а -а -а -а. я задолкаешь <свяк> но я попробовал ты видел да <свяк> это это было близко лагерь <свяк> но смотри собери она не допрыгивает я перест... если я перестану гореть я буду сопермиг прокрутим додол Используй все возможности. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лагер. Ну чё, как дела? Ай! Понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял, понял. как-то не очень, да? Ч, да. Ой! Фу лох! Фу! Ч-то опять проиграл. А ты вообще читер! Я выиграл! Я У меня 4 тебя. звезды! Тише! Уровень один! Награда на звезда за прохождение! У тебя дальше будет больше шансов, лагерь! Я тебя убью. У тебя дальше будет больше шансов! Тварь! Не смей меня тыкать! Не смей меня тыкать! Прости, прощай, парни! Лагерь! Не трогай мой бедный нос! Я сейчас на тебя высмотрюсь. Лови! Фа Поймал! Фа Мы Фа так не другу не убьем, идиот! Давай пойдем на второе задание и все! Часть! Один, часть один. Это первая часть? Да. А, на первый взгляд может, ой, легко, но вы должны мешать друг другу. А вот это сейчас. Я понял. косяк вышел. Что делать надо? Эй, эй! Вот. Давай так. не будем мешать, мы должны пройти, иначе мы просто не пройдем, лагерь. Привет. Пошел. Ты в этом точно уверен? Да. Ну ладно. Как твои дела там с прохождением? Лагерь, господи! Шел нах. Нет. Да иди от меня. борзата ты! Фашистская борзата В смысле фашистская ты? Да е-мое, ты творишь? Не, ну ты серьезно. Пошел нахрен! Я не идти. Я тоже. Давай будем идти прямо. Тут нельзя прямо. Оп. Че думал, меня подстебешь, а нифига. Да договоримся, так не бить, а тупо вот эти штуки можно убирать и ставить, хорошо? Нет. Ну и правильно. Я же знаю, что ты читеришь. Черт, черт, поганый идиот. Я почти прошел. А тут что, не высоко что ли? Ну я не знаю. Ох, ты ж, господи. Я понял. Все нормально лагер. Я был далек. Я был далек. Признаю. Я был да, далек. Так. Да, да, я допрыгнул. Хыч ты. Грёбаный. Понял? Так. Не так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Ты чё? Привет. Фу-фу-фу. Телепортироваться нельзя. В смысле? Написано было можно. Ну, так не в этом же, ну, Почему не в этом же Там, где вместе играем. Нет, в этом не интересно совсем. Сочи. Ну, мне нужно было пройти, что ты хочешь? Ясненько. Да -мо, что за фигня? Чёрт, галимый. Мы никогда это не пройдем, лагерь. Я, щекал, я забьюсь ну. в угол и буду плакать. Мне это не нравится. Что тебе не нравится? Мне вот это не нравится. У нас не получается. Опс, без попута. Жетуха, вверх-вниз, без батута. Без да? батута? Да. Зачем тебе батут? В том-то дело, что он мне не нужен. Слушай, я не знаю, куда туда шедти. Тут этот. Этот. Сам Фини... этот? Статфинита, <свят> для комедия. Да? Да. Привет. Здорово. Да, Упс. <свят> <свят> По-моему, ты зубами шляпнешься. Ты дурак. Серьезно? <свят> так, давай подумаем. Мы можем. Не можем. А, -а, -а смотри, отойди. Хе-хе-хе. <смех> oh, ты ж. Крыс Эй, я упал. пёс. У меня звонок. Эээ, все, звонка нету. <смех> ты идет, что ли? <смех> ты что не Подсказать. понял, как я это сделал? <смех> я понял. <смех> да в чем прикол? <смех> я найду тебя. Опа! Оп. Эй, не понял. Нет, nee, только не говори, что ты прошел. <смех> <смех> <смех> <смех> Ура! Я почти, подожди. Я услышал секрет. Чувак, тут, ну, как бы. Дальше еще хуже. Неужели тут... настолько все плохо? А тут дальше лестница. Я упал. Все, я, я здесь буду стоять, можно? А здесь еще нет чекпоинта, я не понял. Ты че, жирность что ли? Подожди. Оп! Почти. И, и... Поднимаемся. Чего мне туда прыгнуть или что? Нееет, не... я упал, чувак, я упал. Как тут это? Я не понимаю. Я не понимать? Оп. Нормально. Как эта система работать? <св> ты что прошел? Да, почти. Нет. Давай ты не будешь проходить. <св> Почему я тебе не помешал? Черт, что то как-то высоковато. Скажи, что мне, теперь, что, что мне теперь мешает телепортироваться к тебе и сбить тебя? Все. Что, например? Здравый смысл! А ты им не пользуешься, как я понял, да? Я пользуюсь. Нет, ты мне пользуешься. Тебе мешает, точнее, мой здравый смысл это сделать. У тебя его нету. В смысле нету? Ты его проиграл. А как ты это называешь тогда? Что это у меня тогда, есть, нездоровый смысл? У тебя это безумие. Банка с вареньем, что ли? Нет, варенье тебе недостойна. <как> <да. как> ну вот и, и все. Варенье. Да что ты этого еживаешься? У, у меня есть и... идея. Какая? Мы можем продавать варенье. Я прошел. <как> ну а продолжим мы тогда в следующей серии. Пока что счет в ничью 6-0. Мистик выиграет. Просто ревет на клоча лагера. Так что всем спасибо за просмотр. С вами лагер Всем удачи, на встреч. Ты меня обидел. Ты -ти верни. Ты сказал ничего. тинь -ти верни. Какой тинь-ти? Вот ты ж господи. Ну посмотрим, что будет в следующей серии. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.